Пассажиры за Москворецкой линии. внимание, с 12 ноября на полгода будет закрыто движение поездов на участке Автозаводская Орехова. На время закрытия пользуйтесь Люблинско-Дмитровской линией, МЦК, вторым диаметром, бесплатными автобусами с обозначением КМ и маршрутами наземного транспорта. Подробности на информационных плакатах на станциях и на сайте mosmetro.ru. Всем привон. с вами Бон. В этом видео разберем одно из самых неожиданных и масштабных закрытий в Московском метро. Начинаем. Самый главный вопрос. Зачем нужно и почему возникло данное столь длительное закрытие? Значит, во времена Советского Союза в 80-е продлевают линию от Каширской до Орехова, тем самым организуя вилочное движение. Но не в этом суть. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. В те времена уже сформировалась традиция открытия новых станций к Новому году. Вследствие чего метростроевцы торопились стать станцией в эксплуатацию к Новому 1985 году. Итак, станции открылись. А вот на следующий же день закрылись. Из-за прорыва плывуна на перегоне Орехова-Царицына, прямо под Средним Царицынским прудом. К слову, эту ситуацию сравнивают с Питерским размывом. Там все было гораздо серьезнее. Но у нас ситуация иначе. Станции были закрыты вплоть до февраля, после чего временно закрытый участок линии наконец-таки заработал. Но на этом проблемы с плывунами не закончились. В нулевые, уже на соседнем перегоне от Царицына до Кантемировской, произошла подобная авария с плывуном. Ковырялись, ковырялись, установили ограничения скорости. Попытки устранения проблем длились целых 14 лет. Как оказалось, этого недостаточно. Прорывы плавуна не заканчивались. В ночные окна с ними боролись, но проблема не уходила. А в тоннеле продолжался увеличиваться риск сильной протечки во время пассажирского движения. Больше не оставалось никаких вариантов, кроме как полностью перестроить тоннель. Вот и причина столь длительного срока закрытия. Помимо капитальной перестройки тоннеля, на закрытом участке пройдут и другие ремонтные работы. Замена плитки на Коломенской и ремонт подземных вестибюлей на закрытых станциях. Теперь бесплатными являются не только автобусы с припиской КМ, но и автобусы Е-80 и Е-85. Помимо этого, ввели бесплатные абонементы на Павелецком направлении. При проезде от станции перелево пассажирская и перелево товарная до Павелецкого вокзала. Но даже это не способно полностью разгрузить автобусы КМ. Поэтому строим маршруты через Большую Кольцевую, Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линию. Пассажиры Калужско-Рижской линии. Нормально. Ну, все нормально, все нормально. Ах, да. Помимо этого, жесть будет твориться на пересадочных узлах большой кольцевой линии. Пассажиров будут гонять по улице. Забудем про БКЛ и СТЛ. Вместо них выбираем второй диаметр, на котором даже поставили две Иволги на маршруты дальнего пригорода. На самом втором диаметре вы сможете пересесть на Печатники, Курскую, Комсомольскую и Новохохловскую. Ну а про текстильщики забудьте. Все же и так знают, насколько загружена Таганско-Красноплесненская линия. И остаются трамваи 47 и 49, проходящие рядом с закрытой Коломенской. Не забывайте и про другие маршруты наземного транспорта. Вели очень много изменений для вашего же комфорта. Отмена коротких рейсов и всячески продления. Что ж, с альтернативами разобрались. Если же у вас никаким образом не получается избежать поездки на перегруженных автобусах КМ, то давайте и о них поговорим. КМ-1 идет от автозаводской до Царицына, а КМ-2 через МЦД Москваречие до Орехова. Мы на автозаводской. Чтобы пройти к автобусам КМ, идем к выходу под номером 2. На протяжении всего закрытия вам помогут сориентироваться сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Звуковые оповещения и таблички. Приятный зимний бонус. На Автозаводской, Орехово и Царицыно Диптранс бесплатно раздает горячий чай, шоколад и печенье. Напоминаю то, что повторный вход в метро бесплатный. Вот остановка КМ-2 и вдалеке КМ-1. А вот с высадки КМов до входа в метро придется немножко потопать. Если вы вдруг окажетесь там в час пик, то ждите заторов. На пути к конечной остановке метро автозаводская целых два магистральных маршрута КМ будут идти паровозиком в путь до светофора перед автозаводской улицей, на котором еще и часто толпятся таксисты. Тем самым перекрываем маршрут автобусом КМ. Поедем на КМ-1 от Автозаводской до Царицына. Рассмотрим трассировку маршрута и расположение остановок, после чего пересядем на КМ-2. Метро «Технопарк». Следующая остановка – метро «Кололинская». И то, что происходит под землей. Уставшую старую плитку начали сбивать. Также ремонтируют подземный вестибюль. Следующая остановка метро Каширская. Для проезда до НЦД Москворечья и метро Орехово, Пересаживайтесь на автобусы КМК Метро «Кантемировская». На Кантемировской, так же как и на Коломенской, ремонтируют подземный вестибюль. Здесь только устанавливают ограждения, «Прощай, старый добрый советский подземный переход с плиткой и асфальтированным полом». царицына нас встречает стройплощадка того самого злосчастного тоннеля с протечками здесь будут рыть котлован Далее идем к стоянке автобусов и станции МЦД-2 Царицына. Станция метро Царицына закрыта. Остановки возле МЦД-Москворечья располагаются на путепроводе Каширского шоссе. Поэтому при пересадке с МЦД на КМ-2, идущего в сторону Орехова, придется делать нехилый такой крюк. Проход к метро и автостанции Орехова прямо до светофора и направо. На станции Орехово оборот поездов воспроизводится под так называемой схеме «коленками назад», что означает целых три смены управляющей кабины поезда. Заехал на станцию, высадил пассажиров, сменил кабину. Заехал в тупик, сменил кабину. Выехал из тупика на станцию, сменил кабину. После чего уезжаешь дальше, на Домодедовскую. Раз уж мы заговорили про путевое развитие, то почему конечными станциями стали именно Рехово и Автозаводская? Ответ прост. Это ближайшие станции, на которых есть путевое развитие для оборота поездов. Метрофанаты задумываются о том, как бы укоротить закрытый участок до Каширской или даже Каховской. У меня есть к ним вопрос. Как вы себе это представляете? Варшавская к принятию поездов с пассажирами не готова. ССВ с Варшавской в электродепоза Москворецкое закрыты, они на реконструкции. А на Каховскую уже давно пришли поезда большой кольцевой линии. И уходить оттуда они не собираются. Плюс к этому, на БКЛ и на ЗЛ разная частота алс -АРС. Поезда на непредназначенной для них системе сигнализации нормально поехать не смогут. Тем более, наш мэр очень любит показуху на новые станции и новый подвижной состав, которого на Замоскворецкой линии нет. На Каширской съезд между путями восстанавливать не будут а бывший тупик Каховской линии давно стал перегоном к станции Кленовый бульвар. Ну а вырезать стрелки для съезда между путями после станции Технопарк на открытом участке также нереально, там горка и очень мало места. Благодарю вас за просмотр, оценивайте это видео лайком и комментарием. Свыше 80% моей аудитории смотрят мои видео без подписки, и если вы новенький, то подписывайтесь, это бесплатно и вы можете в любой момент изменить свое решение. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Также подписывайтесь на страницу ВК. Всем пока, до встречи в следующем видео.